друзья всем привет очень срочная продажа земельный участок 108 соток размежован по 6 соток 18 участков это практически центр города Михаил макаренко не теряю даром время показываю этот участок и заодно хочу показать вам я бы сказал идеальный подъезд к участку ну за исключением вот этой грунтовки и вот еще дорога то есть место тупиковая Сейчас вы ничего не поймете, но с коптера более-менее будет понятно. Понятно, что ничего не понятно, участок не расчищен, но цена 750 тысяч за сотку. Это очень срочная продажа. На все вопросы отвечу по телефону, который появится на ваших экранах. Звоните, пишите.